Здравствуй, мой многоуважаемый зритель, который сидит на мертвом канале. У меня один вопрос. А что ты тут, собственно говоря, делаешь, учитывая то, что на данный момент есть другой канал, но он живой? Он живой, он развивается. Хотя, как он может развиваться? Там, в принципе, все старео перезаливается. Ну ладно, это не так важно. Все мои многоуважаемые подписчики, которые все еще здесь, которые так или иначе живы, но не знают о том, что я переехала. Ссылочка в описании есть, где мы теперь живем. И подсказку я тоже пихнул. Ну, мало ли потеряетесь. А еще в описании будет группа ВК. А зачем она нужна, да? А так там я и написала о том, что я переезжаю. Ммм. Что это за дела? Что это такое? Почему ты все еще не подписан на мою группу ВК? Давайте быстренько и туда, и туда. Все жду, за Сим. откланиваюсь.